Итак, сегодня у нас по плану заливка полов первого этажа, то есть стяжка, там вместе у нас будет стяжка, уровень бетона больше, там будет камин. Изначально сделали, армировали сетку в жилой зоне с ячейкой 30 на 30 примерно, 12 арматурой. Сейчас приедет миксер, будем заливать, данная арматура у нас еще чуть-чуть поднимется чтобы находилась не на земле. И в гараже у нас также решетка идет с ячейкой 20 на 20. Эдик, передай привет. Главный, бригадир бригадир. Да, главный строитель наш, бригадир, ребята. Ждем миксер. будем Стяжка готова, все залили, гараж площадью примерно 35 квадратных метров, при толщине стяжки 20 сантиметров примерно ушло порядка 4,5-5 кубов бетона. Дальше идем смотрим. И в живую зону у нас ушло порядка 4,5 кубов. Здесь слой поменьше, также армировка идет армирование канализационной трубы здесь еще предполагается у нас утепление теплые полы и финишная стяжка в отличие от гаражного помещения там просто уже будет напольная плитка типа тротуарный